Всегда ли за политическими руководителями стран стоят какие-то определенные силы и насколько руководители об этом знают? И всегда ли они действуют в соответствии воле этих сил? Вопросы однотипные и в контексте наших предыдущих рассуждений я конечно же на них отвечу. Стоять ли за политическими лидерами какие-то определенные силы без сомнения всегда стоят? Знают ли они об этом? Нет, не всегда. Но те политические лидеры, на которых возлагается, они как узел на полотне реальности, на которых возлагается достаточно большая нагрузка, как правило, всегда имеют такой осознанный договор. То есть это не тот договор, который обычно заключает колдун со своей силой, да, который делается на эмоции, на силе, на стрессе, а это осознанный договор. И как правило, он руководителю достаточно понятен. Другое дело, что не всегда выполняется. И такое невыполнение, ну, плохо заканчивается для руководителя и для силы, которая рассчитывает на это сознание и конечно же на всех, которые считают себя частью и принадлежащими этому самому правителю. То есть здесь срабатывает тот самый принцип рабства. Дело в том, что этот институт рабства, он формировался достаточно давно, но в большую и в объемную силу вошел как раз в процессе авраамических религий. Там он просто достиг своей собственной кульминации, когда человек добровольно соглашается быть рабом. Раньше, в языческую эпоху, рабом можно было стать при определенных обстоятельствах. Например, в случае проигрыша войны, в случае больших долгов, в случае вины, которую нет возможности выкупить виры. То есть ну, это всегда случаи считанные, это всегда случаи ограниченные, они всегда в общем-то были понятны и известны. Но так, чтобы рабом становился свободный по факту рождения, такого в общем конечно же еще не было. Но это вот случилось, это вот такой, такой эксперимент. В чем смысл раба по отношению к своему господину? Он его собственность. И если господину нужно будет рассчитаться по своим долгам, кем он будет рассчитываться, догадайтесь трех раз. Совершенно верно, своим имуществом. То есть вверенные его заботам стаду, это даже не люди, это стадо. Боги рассчитываются за результаты своей деятельности сообразно всем цивилизационным результатам, которые имеют. Они ставят на какое-то определенное лицо в виде правителя, назначаемого, выбираемого как бы. И те, кто соглашается ему принадлежать, в общем-то ничем не отличаются от Института рабства. Они делегируют ему право, на, на, право вольного распоряжения своей свободой взамен на безопасность. Посмотрите сейчас по сторонам. Сколько людей вокруг вас делегировало свое право на свободу взамен на безопасность? Формально это признание. Признание невозможности распоряжаться своей жизнью, своей судьбой, строить свою реальность, а обязательное участие в чужой реальности. Эта цель ни в коем случае это не цель, ни для кого это не цель, это тест. Потому что когда у авраамических каналов начнется подсчет результатов и ему нужно будет выкупать свои отрицательные эффекты, ему будет чем расплатиться. А что может быть лучше сообразно христианской доктрине, чем добровольная жертва? Ничего не может быть лучше, потому что это тот принцип, который заложен был две тысячи лет назад в основу нашей цивилизации.